Любовь из детских скупых поцелуев, Из парка с качелями, где мы цепями сплелись. Верните любовь, верните мою, не чужую, На этих качелях пусть даже с цепями Взлетела бы я ввысь. Из тех переулков Арбата, Которые кажутся прошлым пленительным сном. Верните любовь, впервые прошу я возврата, В те ливни, где я без зонта и бегу босиком. Ленинграде еще не проснулись мосты. Верните любовь, где я не жена, но невеста, А дальше не надо ни платья, ни лент, ни фаты. Верните любовь всех тех, кто считались друзьями, Я буду их снова Будто впервые любить, верните любовь, а мы разберемся с ней сами, Какие ей песни слагать, а какие забыть? Верните любовь в тот год, где все было недавно где папа вдруг понял что я повзрослела за миг верните любовь я дочерью стану бесправной и мы в две гитары сыграем с ним песни мои верните Верните любовь, но вместе с любимым и только Верните любовь, Остальное оставьте себе Верните любовь, но вместе с любимым и только Верните любовь, Остальное оставьте